Шоко, я дома. О, привет, джонушка. Нахер пошел? Эй, ну Хиро, что с тобой не так? Я устал. Нет, я не хочу ласки-ласки-ласки-ласки. Я просто хочу немного отдохнуть. А, ну ладно. Вечера. Хиро, когда будем есть? Я закончил с работой, поэтому приготовь что-нибудь. Хиро. Хиро, да у тебя жар. Надо найти что-нибудь такое жаропонижающее. Хм, вроде нашел. Кира, на, выпей это. А. Кира! Так, все, я звоню в больницу. Через час. Ну что там, доктор? Ты настолько серьезно. В каком-то смысле? Ну, у него какая-то очень большая болезнь. Скажите, пожалуйста, вы кем ему являетесь? Ну, мужем. А, значит, вашему любимому человеку очень будет плохо. Он будет покрыт пятнами, и ему придется посещать больницу раз в неделю. На его теле образуются белые пятна. Мы, конечно, пытаемся изучить, что это, но сейчас мы не можем ничего предположить. Поэтому оставшуюся неделю он пока что будет лежать в больнице. Вы можете идти. Мы позвоним, как пациент очнется, и будем его выписывать. К стоп, что? До свидания Что если он начнется и вдруг увижу, что меня нет рядом? Тогда мы позже вам позвонит а -а -а -а -а. Похоже, твой муженек за тебя волнуется Ладно, я пойду поищу для тебе таблетки тогда уж Если не хочешь ничего говорить Так, меня ну вернулась Надеюсь, я с тобой хорошо Мать моя кобыла, врача сюда, быстро Под вечер Где это я? Блять. Стоп, в смысле? Что это за белые пятна на мне? И почему я голый? Так, лучше не паниковать, а вспомни, что было до этого. Я пришел домой, увидел кого-то. На кого я видел дома? По-моему, я никого не видел. Потом я что-то отключился. И я здесь. Дверь открыта. И как насчет прогуляться, а, Элис? Киса, отстань. Ну давай, пойдем. У меня завтра полно работы. Я не смогу пойти тобой гулять. Пошли. Нет. Прости, но надо проверить пациента. А, извиняюсь за то, что вторгаюсь в вашу личную жизнь, но а, это ваш романтик. О, ты а, ты про этого давно. Он твой доктор и он тебя обследует. И он не мой парень. Поэтому просто не беспокойся. Ладно. Можно тебя беспокоиться? Муж? Но я живу один. Азы? Да, у меня никого нету. Походу эффекты какие-то еще даются. У него потеря памяти. Но ну, я думаю, со временем это восстановится. Ладно, выпи таблетки и ложись спать. Уже 10 вечера. Фу, они противные Ничего страшного. Ложись спать. Я здесь начну с пены и сына такой присматриваю. Поэтому я буду в соседней комнате. Поэтому, если что, надо, зови. Ладно, спим. Странно. Про какого мужа она имеет в виду? Ладно, не буду заморачиваться, буду лучше спать. Так что же это за болезнь? Вроде киса таким же болеет, но он не говорил, что это за болезнь. Звонить ему как-то не хочется. Эх, я этого себе никогда не прощу. Алло, Кису, не спишь? Отвали. А, скажи, пожалуйста, чем ты болеешь? Угу. угу. А ты не терял память? Терял? Ну ладно. И когда у тебя восстановилась? Через две недели? А я что-нибудь побыстрее, чтобы какие-нибудь там таблетки для возвращения памяти, что ли? Ага, спасибо. Давай. На утро. Хей, просыпайся. М -м, почему так рано? У нас куча еще дел. Первым делом ты должен встать и умыться пойти. Ходить-то можешь. Да, вроде могу. Ну так вот, идешь умываться. Потом я тебя отведу в столовую. Потом что? Потом у нас прогулка. Потом прием витаминов. Тихий час. Потом опять столовая. Потом прием родственников. Потом опять спать. Ладно. Пойдем умываться. Возьми пока халат. Угу. Да не обращай внимания просто, у нас большинство обычные люди. Только три или четыре психа, больше мы никого не принимаем. это вообще нормально? Конечно. Но я почему-то даже не захотела делать сцену с поэтому давайте сразу перейдем в столовую, что ли. Фу, что у них с едой? Куда присесть? Видеть только народу. Ну, по-моему, вот какой-то похожий на меня. А, привет. Привет. Не против, если я присяду? Да нет, присаживайся. Ты тут новенький? Да, я тут новенький, и я вчера сюда пришел только. Ну а точнее меня сюда привезли. А ты когда давно здесь? Я четыре дня назад здесь появился. Правда? Да. Обычно лечение здесь приходит две-три недели. Привет, Элис. А, привет, Кису. Тоскучилась? Нет. А я да. Ты, кстати, почему так поздно пришел? Да, проблема опять с папой. А, то, что невестка нужна тебе, да? Да. Ну ничего страшного, найдешь. Угу. На что-то там вот уставилось. Похоже, два пациента встретились. На самом деле это странно. Обычно в нашей больнице никто не дружится. Но видишь, они нашли общий лад. Тем более пациент, рука вроде его зовут так ведь. он из твоей ведь палаты. Да. Ну вот видишь. Ладно, пошли уже, обед заканчивается. Пошли. так, ну что ж, идем на прогулку. Пойдемте. Я настолько ленивый даже, я не хочу смотреть, как они там гуляли, там, что там делали. Мне, короче, похер я все сделаю как по-своему. Это правда, рука такой крутой. Ну, то, что он крутой, это все знают. Правда, никто не знает, что скрывается за его прошлым. Прошлым? Да. А что у него скрывается за прошлым? Так как Рука старше тебя на 4 года, он совершал кражи. Конечно, маленькие кражи. Там, например, жвачку или там что-нибудь еще. Конечно, он случился от этого, но... У него умерли родители, и он уже в приюте. Как в приюте? Но пока он не может себе найти ничего. Ну, а точнее, работу там или дом новый себе. Он заболел. Такой же болезнью, как и ты. Пока что он живет здесь. А, тогда, если вы говорите... Что никто не знает его прошлого, то откуда вы знаете? Потому что он был сначала у меня в палате. Еще до тебя. А, ясно. Ладно, принимай таблетки, ложись спать. Хорошо. Если что-то понадобится, я буду за стенкой. В соседней комнате. Ладно. А, я так не хочу спать. Ну надо. Где это я? Вау. А, извините, кто? Вы чего молчите, мистер, вы кто? Эй, постойте, той, Шокка, мать твоя. Я забыл про шоку. Или Я, я, как я мог забыть Шока? Подъем, Хира. О, тоже проснулся. Доктор, разрешите, пожалуйста, уйти домой, Хира, ты чокнулся? Я прошу, вас прошу, прошу. Я буду принимать лекарства дома. Нет, конечно, я никуда не отпущу. Я прошу, умоляю прям на коленях стою. Хира, встань, пожалуйста. Я прошу, прошу, прошу, прошу, прошу. Нет, Хира. Тогда дайте нож. Не дам я тебе ничего. Значит я умру здесь. Хиро, что с тобой? Чего? Просто хочу домой. Хиро, еще даже недели не прошла, ты уже домой хочешь? Я не могу сказать врачу. Хиро? <свес> <свес> Все, хватит, налечился. Шоко! Хиро? Я скучал. Я тоже скучал. Только вопрос, ты сбежал? Да. Да, я скучал по тебе. Первый раз у тебя такие слова слышу. И да, Шоко. Что? Я люблю тебя. Вау. Первый раз слышала тебя такие слова. И, конечно же, я тебя тоже люблю. Короче, все они там ходили в... да блять тот... тут как бы надо бы подобрать мне фон но я не знаю какой машивать мне подобрать фон чтобы подходила под сюжет этого сериала э, этой клиники блять не знаю какой мне выбрать фон <плёх> <плёх> <плёх> ой да, спасибо. Человек. Ну, Гандон. Дело то, что делает Гандон. Короче. Итак, кто такой Киринги? Кто такие киринги? А, это разве так по. А, ну, что-то похоже, а, ну или. Кто это? Ой, лошадь, лев, единорог, кто это? Ага, ну, типа понятно, но... Понятно. Я выгляжу как чмо. А так и должно быть! А, надо же видео снимать, точно. Никто не ожидал, что это конец первого сезона, а их будет дохера. Ну, я даже хожу, что тут тоже не будет значить, да? Не смотри, не смотри постоянно. Что там очтся? Ага. Даешь молодежь показываю, прикольно. МЧС 05 июнь Свердловская область области А в Свердловской области сохраняется гроза набирает очень сильный дождь Ус... усиление ветра до 25 метров в секунду Будьте бдительны Что означает 25 метров в секунду Это что типа ураган будет в июне Давайте забьем